Всем привет! Я не мог не записать это видео. Поговорим с вами на такую тему, как сетевой маркетинг. Многие слышали этот бизнес и относятся по-разному. И я хочу сказать, что сейчас сетевой маркетинг совершенно изменился. Он не такой, как был раньше. Как все, в принципе, изменяется в этом мире. Если взять сто лет назад, э, только появились автомобили там или появилась э, связь, затем она стала мобильная, сотовая связь и так далее. То есть прогресс, э, все прогрессирует. Точно так же сетевой маркетинг, э, он стал другой. Сейчас сетевой маркетинг другой. Вот я работаю э, в компании Jeunesse уже четвертый год и э, я со многими людьми э, Общаюсь, и Общаясь Многие люди говорят, что сетевой мне не предлагать, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, и слышишь от людей, что им действительно э, надоело, им стало очень тяжело э, здесь зарабатывать деньги. И э, я скажу, что у меня такое же мнение было 4 года назад, когда я еще не разбирался, я даже не вникал, что такое сетевой маркетинг. И в моем окружении не было успешных людей, которые здесь зарабатывают деньги. В моем окружении были люди, которые, э, ну, они были пользователями. Это были молодые девчонки, женщины, они ходили с каталогами и предлагали какую-то продукцию. Э, то есть занимались прямыми, прямыми продажами. И я не вникал, и для меня это было, ну, как бы я... Э, видел, что здесь таким образом, таким методом заработать очень тяжело. Но однажды э, я в интернете увидел информацию э, от одной компании и ее ведение бизнеса, и я понял, это совершенно другое, это э, не то, о чем люди говорят. У нас нет каталогов. Мы не ходим с каталогами. Мы не пристаем к людям. Мы не закупаем большим количеством продуктов. Да и вообще можно работать без покупки продукции. Вам не нужны склады. Вам не нужно делать начисления своим партнерам, дистрибьюторам. Сейчас все перешло в интернет. И я бы сказал, что сетевой маркетинг... Он сейчас больше относится к интернет-маркетингу. И в нашей компании, э, что я делаю? Вот, компания всю вот эту черновую работу, э, производство, логистику, э, отношения с, моим, с моими партнерами э, взяла на себя. И мне стало очень просто вести бизнес. Я могу вести бизнес из любой точки мира. Я могу через компьютер, либо телефон вести этот бизнес есть у нас бэк-офис где контролируется вся бухгалтерия все есть отчеты закупки ежесекундные и кроме еще плюс один есть что деньги начисляются нам раз в неделю в долларах у нас нет скидки понимаете у нас такого маркетинг план я сейчас о нем не буду говорить что ты можешь пригласить одного человека, такое может получиться, ты можешь пригласить одного человека в бизнес, и он приведет тебе большую организацию, построит большую структуру, они будут делать товарооборот, а тебе будет компания выплачивать от этих, от этих закупок процент. Понимаете? То есть все изменилось. Сетевой маркетинг не таков. Как можно строить бизнес? Я не выходя из дома построил бизнес в 50 странах мира. У меня есть партнеры в моей организации, которые находятся в 50 стран мира, вдумайтесь. Я их всех не приглашал. Все страны СНГ, это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, все страны СНГ, Европа практически вся, Америка, Япония, Австралия. Можно э, работать с людьми по всему миру. Компания делает доставку в 140 стран мира. И мне не нужно круглые сутки сидеть в интернете. Я мобильный человек. Я очень много путешествую. И я э, раньше об этом и не знал. Я к этому относился. А, это сетевой маркетинг, сетевуха. Опять. Вот и все. И пока до меня не дошло, я не знаю. Мне просто повезло, ребята. Э, я рассказывал о своей истории, как я раньше занимался традиционным бизнесом. И, да, денег можно там заработать, но очень тяжело И сравнил модель ведения бизнеса То, что предлагает компания ЖНС И есть система работы, которая 24 часа в сутку, 7 дней в неделю 365 дней в году работает за меня Она дает информацию людям И она обучает моих людей, эта система Понимаете, сетевой маркетинг не тот если вы думаете, что здесь нужно продавать, продавать, продавать. Нет, здесь не нужно. Здесь вообще можно работать без закупки товара. Есть такое понимание, как активность. Можно поддерживать активность, чтобы получать пассивный доход за счет своих партнеров. Вот такой маркетинг придумала компания. Вот. Так что в них не разберись. Посмотри систему. Ознакомься с компанией, с маркетингом. Под этим видео будет... И маркетинг компании, и система работы через интернет. Из дома комфортно. Если ты находишься во Владивостоке, ты можешь подписывать людей в Нью-Йорке. Если ты находишься э, в селе Петровка, ты можешь подписывать людей в Москве, в Киеве, в Тбилиси. Разницы нет. У нас модель такого бизнеса, что... Ну, например, вот смотрите. Э, если бы вам сказали, вот строится новый магазин, Допустим, Ашан. И вам говорится, если вы начнете привлекать людей в этот магазин Ашан, вы привлечете человека, первого покупателя, и вам Ашан говорит, что как только вы приводите человека, и он у нас регистрируется и делает всегда покупки, мы всегда-всегда платим вам 10% от всех закупок, что он будет делать в Ашане. Вы много людей приведете? Да. Точно такая же модель есть у нас. Вы можете не пользоваться продуктом, если вы боитесь. Вы можете как менеджер миллион долларов и больше заработать на рекомендациях. Вы можете показать возможность человеку. Вот компания ЖНС. Ты можешь у нее покупать продукты для омоложения, для здоровья. Ты можешь здесь зарабатывать деньги. И человек сам заключит договор с компанией, сам, без вас, по вашей ссылке. И сколько бы он э, не э, делал закупок лично, вам компания будет платить процент. Если он еще будет строить структуру и приводить своих людей, вам компания с каждого человека тоже будет платить процент. Ребята, это фантастика. И за одну и ту же работу когда-то я... Пришел в бизнес и подписал э, Людей Они сейчас пользуются продуктами Подписывают своих людей Мне компания платит процент Сейчас месяц февраль э, Середина месяца А я заработал уже около 10 тысяч долларов Пассивного дохода Ребята, пассивного дохода Где это видано? Так что еще раз повторюсь Сетевой маркетинг не тот уже Вникни и разберись все, желаю вам удачи сегодня кстати день влюбленных я поздравляю всех парней девчонок женщин мужчин с этим праздником желаю чтобы вы любили и вас любили все это было взаимно и желаю не упускать возможности жизнь настолько коротка что не нужно проходить мимо возможности. Может быть, вы уже слышали много информации об этой компании. Еще раз вникните и разберитесь. Под этим видео будут мои контакты. Свяжитесь со мной. Я поясню, разъясню, дам информацию. Желаю вам удачи. Пока-пока.